Добрый день, с вами Сергейевич, канал Арисазия. У нас сегодня в офисе небольшой бардак, и мы сейчас упакуем большое количество новеньких смарт-часов. Это более простые модели, вот такие вот хорошие детские часы со встроенным GPS, чтобы вы могли сидеть за своим ребенком и разговаривать с ним. И прочие прикарухи. Коробок очень много, даже вот такие более Apple Watch, точнее китайский A9 под Apple Watch модели. 2 часа имеет функционал GPS, Wi-Fi, возможность звонить. И еще можно установить WhatsApp, зайти в интернет и прочие мелочи. Это полноценный телефон, который можно носить на руке. Это что, все... О, а это что такое? Это, это красивые упаковки. Я тут такие даже не видел еще. Это вот у нас красиво упаковано. тут зайдешь в офис, это начинается тут. А это вот как раз похоже на Apple Watch. Да, да это под Apple Watch. Или красивая упаковочка. Функционал тот же. А эти, то есть, они чуть похуже, да? Эти чуть похуже, в них нету ни. По не, подешевле скажу. В них нету ни GPS, ни Wi-Fi, а в них можно в и созвониться, не больше. Это тоже все все это, да? Да, это у нас все числа. Там же запаковали коробки. Там что, коробок 5-6. Вот это все тоже коробки часов. А, это тоже. Все. А, это часы, это часы, там еще часы. Да, <сёк> так что столько-то? Не знаю, много рук в России. <сёк> С вами был Сергеевич, канал Айс Азия. Подписывайтесь, ставьте лайки, возьмите себе умные смарт-часы. За доступную или не очень цену. Всем удачи, пока-пока.